Всем привет, меня зовут Кирилл, это магазин Rock'n'Roll. Сегодня мы обсудим с вами такую вещь, как сравнение цифрового фортепиана и синтезатора. Потому что многие путают эти понятия, и сейчас мы постараемся вам объяснить, в чем же разница. Итак, перед нами сейчас цифровой фортепиано и маха, достаточно неплохое, это клавинова CSP-150. Очень классная фортепиано с умными функциями, мне очень нравится. И сейчас на его примере мы разберем, в чем же все-таки плюсы этого инструмента. Первая немаловажная деталь — это клавиатура, потому что у нее целых 88 клавиш, которые позволяют нам играть как в супернизком, так и в супервысоком регистре. У нас практически целый спектр разных звуков, которые мы можем использовать в своей игре. По секрету скажу, что ну, фортепиано взвешенная клавиатура. Она взвешена, у нее есть вес. Есть ощущение массы, есть ощущение, что она тяжелая. И при игре нужно вкладываться максимально. То есть, хотите сыграть сильно, вам нужно приложить действительно силу. Хотите сыграть слабо, ну, даже слабо, играя на взвешенной клавиатуре, это все равно больше усилий, чем на синтезаторе. Потому что здесь есть огромный молоточковый механизм. И получается, клавиша имеет собственный вес. У синтезатора клавиатура пластиковая, тонкая на пружинке. Она очень легкая и неотзывчивая. Это не как у настоящего инструмента, поэтому синтезатор сравнивать с фортепиано настоящим не имеет никакого смысла. Поехали дальше. Звук цифрового фортепиано очень крутой, потому что помимо того, что это просто звук фортепиано, мы слышим шум педали, мы слышим шум демпфера, резонанс деки и так далее. Любые шумы, которые присутствуют в живом инструменте, мы слышим и в цифровом. В синтезаторе, к сожалению, столько внимания звуку фортепиано не уделяется, так как на фортепиано звуков фортепиано у нас порядка трех-четырех обычно. На синтезаторе у нас 900. 900. И если в синтезаторе использован просто звук Фортепиано, либо сэмпл, либо эмуляция, то здесь помимо самого звука, который может быть синтезирован, а может быть записан микрофоном, как в компании Yamaha Помимо этого мы слышим еще различные резонансы корпуса, резонанс струн, шум деки, шум педали и так далее Эти составляющие делают инструмент более живым и на синтезаторе, к сожалению, такого нет Следующим плюсом цифрового фортепиано является то, что у него есть целых три педали, которые нужны в академическом образовании что я имею под этим? Сейчас мы разберемся. Дело в том, что раньше, когда композиторы писали свои произведения, у них было не столько много разных звуков. У них было фортепиано и, собственно, творчество, которое они придумывали. И для разнообразия звуков у них появились три педали, которые используются в игре. Самая главная педаль — это педаль сустейна, которую используют почти все музыканты. Она связывает звуки между собой. Сейчас я это продемонстрирую. В данный момент педаль отпущена, и... Когда я играю несколько звуков, они между собой не связываются. То есть, когда я отпускаю его, тогда он и заканчивается. При нажатой педали сустейна все звуки сливаются воедино. И это уже другая краска. То есть, можно связать звуки, они будут звучать. Можно добавить к ним какие-то еще ступени. И это все звучит вместе. Это красиво, это слитно, это другое. Без педали нельзя такое сыграть. Есть самая крайняя слева педаль, которая используется для того, чтобы немножко утихомерить инструмент, который ослабляет демпфер, и получается, что у нас звучание становится более мягкое, более тихое. Без педали. С педалью. При этом я играл с одинаковой силой. Ну и третья педаль, которая находится посередине, она похожа на сустейн, но она немножко отличается. Дело в том, что... Для разных произведений необходимы разные задачи. Когда композитор прописывает третью педаль, он имеет в виду, что мы играем аккорд, зажимаем педаль, и он звучит как с правой педалью, но все, что мы сыграем сверху, не будет приплюсовываться к тому аккорду. Это другое звучание. Итак, правильная посадка. Правда или вымысел? Сейчас разберемся. Цифровой фортепиано у нас стоит на определенной высоте, которая задумана производителем. Мы не можем его ни опустить, ни поднять. Это логично. Значит, производитель считает, что так правильно. И он прав. Так правильно. Получается, чтобы играть за этим инструментом, мне нужно удобно сесть. И инструмент меня как бы наталкивает на это. То есть, если я сяду вот так, мне будет неудобно. Но если я выпрямлю спинку, мне будет очень комфортно, потому что... Есть банкетка, на которой я сижу, которая определенной высоты. Есть фортепиано, на котором я сижу, за которым я сижу. Внимание, русский язык. И получается, что эти два фактора в сумме дают правильную посадку, которая необходима для прекрасной игры, джаза и блюза. В общем... Фортепиано формирует правильную посадку вместе с банкеткой. Если вы поставите стул с кухни возле фортепиано, вам будет неудобно. Если вы поставите фортепиано как-то выше или ниже, и получается, что высота, не... высота неправильная, седалище неправильное и спина у нас кривая. Поэтому необходимо учитывать высоту инструмента, необходимо использовать банкетку, иначе вы просто угробите себе спину. Ну и еще одним весовым фактором в пользу цифрового фортепиано является его внешний вид. Вы просто посмотрите на этот идеальный корпус. Выдвижная крышка и педали сделают вашу квартиру более статусной. Да и владеть таким инструментом это в принципе такой уровень престижа. Покупая большой корпусный инструмент, вы не только получаете качественное звучание и натуральный тембр фортепиано, но и прекрасный объект для вашего интерьера. Инструмент настолько прекрасный, что я аж спотел. Сейчас я вернусь к вам, немножко переоденусь, и мы продолжим с вами обсуждать плюсы и минусы фортепиано и синтезаторов. Так, господа, у нас новый уровень повышения качества, теперь репортер, и последнее, о чем я хотел вам сказать, это о чудесном дизайне своего фортепиано. Между прочим, цифровые фортепиано — это престижно по сравнению с какими-то там синтезаторами. Такой чудесный инструмент с таким дизайном и с таким прекрасным звуком не стыдно поставить даже в однушке в индустриальном районе вашего города, поэтому приобретение такого инструмента — это вклад в будущее. Если послушать меня, можно подумать, что цифровое фортепиано — это просто идеальный инструмент, который подходит для всех задач, но даже у него есть минусы, и сейчас я вам о них расскажу. И первый из этих минусов — это его габариты. Ну вы просто посмотрите, такой инструмент нереально взять человека и донести себе домой здесь. Понадобится как минимум двое, а то и трое человек. Да, это все еще не та грабина прелюдия, которую мы знаем в детстве видели 10 раз. Я не знаю, сколько вы ее видели, но... Такой инструмент все равно очень большой и очень тяжелый, и требует усилий для того, чтобы его установить. Плюс ко всему, если вы захотите сделать перестановочку или генеральную уборку себя в квартире, такой инструмент стоит куда-то перемещать. Он очень габаритный, и даже если вы его соберете и поставите, он все равно будет занимать много места. Обращайте на это внимание при покупке. Вторым минусом я бы отметил отсутствие разнообразия тембров на инструменте. Все-таки 10 и 20 тембров против 900 на синтезаторе заметно проигрывают. И иногда хочется поиграть и на барабан, и на баяне и на струнных, чего нельзя сделать на цифровом фортепиано. Также на цифровом фортепиано отсутствует и автоаккомпанемент и Если вы хотите почувствовать себя участником какой-нибудь классной рок-группы или, может быть, дискофан Трио, то, к сожалению, это не получится сделать, потому что у вас фортепиано может только играть то, что вы нажимаете. На синтезаторе же можно нажать аккорд, и он вам подыграет и барабанами, и басом, и струнными, и синтезаторами. Все зависит от вашей фантазии. Но на фортепиано эти фантазии никак не воплотить. Для кого-то это может быть принципиально важно, но я бы еще отметил из минусов однообразие внешнего вида инструментов. Все они выглядят как классическая фортепиано. Такие же деревянные гробы, квадратные формы, огромных габаритов, прямоугольные ящики, которые выглядят примерно все одинаково, различаются лишь только цветом. И то цвета бывают только белые, коричневые, черные. И, собственно, на этом фантазия заканчивается. Если вам хочется чего-то неординарного, то, к сожалению, в сегменте цифровых фортепиано вам искать особо нечего. По крайней мере, все корпусных инструментов последним несущественным минусом я бы назвал стоимость несущественным почему потому что все-таки эта стоимость оправдана это качественный звук это огромные динамики деревянный корпус все это составляет стоимость и все это влияет на звучание если вы покупаете бюджетное цифровой фортепиано то готовьтесь к тому, что у вас будет пластиковый звук и пластиковые клавиши И наоборот, у дорогого инструмента будут деревянные клавиши из настоящего дерева И настоящий деревянный звук, как у деревянного инструмента Поэтому для кого-то стоимость может быть оправдана, для кого-то нет Суть в том, что она намного выше по сравнению с синтезаторами О которых мы сейчас, кстати, поговорим Итак, сейчас мы находимся у второго оппонента нашего ток-шоу Цифровое фортепиано против синтезатора И сейчас мы узнаем у него, чем же так он хорош Синтезатор Он говорит, что он хорош тем, что у него на борту огромное количество тембров. И это не просто так. У синтезатора это самая главная фишка. Чем больше звуков, тем круче. И это оправдано тем, что синтезатор предназначен больше для написания музыки, аранжировок и творчества. И в этом синтезатор намного выигрывает у цифрового фортепиано. Следующее, в чем уделывают синтезаторы цифровое фортепиано, это наличие автоаккомпанемента. Если вы бедный одинокий музыкант, который мечтает поиграть с группой, то вы просто можете нажать кнопку и наслаждаться совместной игрой с чудесными виртуальными барабанщиками и виртуальными басистами как вы уже могли заметить синтезаторы достаточно компактные это тоже их преимущество перед цифровым фортепиано сейчас объясню почему если вы хотите перемещаться куда-то или вы сценический музыкант или вы концертируете вы просто можете подойти к инструменту взять его на ручки вот так вот чудесно и просто пойти с ним куда глаза глядят просто и это замечательно и как вы уже могли заметить, синтезаторы выглядят очень разнообразно, и это подкупает, потому что каждый для себя сможет найти синтезатор который ему ближе по душе. Где-то больше клавиш, где-то меньше, где-то они тяжелее, где-то легче. Но суть в том, что выбор очень разнообразен, и каждый найдет для себя тот инструмент, который ему важен. Итак, теперь по фактам разберем, в чем же недостатки синтезаторов перед цифровым фортепиано. И самый главный недостаток – это звук фортепиано. Дело в том, что в синтезаторе порядка 600, а то и 900 звуков, и уделяет столько. Внимание каждому звуку это просто нерационально. У цифрового фортепиано звук наполнен разными шумами, звуками, резонансами, шумами и так далее. Два раза сказал шумами. Вот. Но у синтезатора это просто сэмпл обычная запись просто с инструмента, а то есть синтетика просто созданный искусственный звук. И в этом его минус. Для тех, кто занимается на живом инструменте и садится за синтезатор, будет очевидна разница. Потому что у синтезатора звучание вообще ни разу не естественное. Оно достаточно искусственное, как бы это автологически не звучало, но это так. И я рекомендую вам лично прийти в магазин рок-н-ролл, послушать, в чем же разница между цифровым фортепиано и синтезатора. Именно самого звука. И вы услышите все вот эти шумы, вот эти пердежи, демферы и так далее. Вы их услышите, а на синтезаторе этого не будет, а там этого и не должно быть, потому что синтезатор для другого. Следующее. Как вы могли заметить, синтезатора достаточно сложный интерфейс, на нем кнопок больше, чем на клавиатуре вашего компьютера, и непонятно, что она из этих кнопок делает. Я просто хочу включить играть зачем мне столько кнопок вот в этом его и минус потому что непонятно в чем управление особенно человеку который никогда не касался синтезаторами и когда клиенты приходят в магазин они спрашивают зачем столько кнопок я им говорю, вот эта кнопка включает автоаккомпанемент, вот эта кнопка транспонирует, вот эта кнопка включает реверберацию. Зачем им это? Непонятно. И зачем это в синтезаторе? Тоже непонятно. Можно было бы сделать просто удобное меню с навигацией и не вытаскивать на корпус такое огромное количество кнопок. Это отталкивает некоторых клиентов, но, к сожалению, такова реальность, что кнопки есть и нужно ими пользоваться и разбираться, зачем же они нужны. Следующим минусом, как для продавца клавишных инструментов, я отметил бы большое разнообразие инструментов. Порой даже мне сложно сказать, какой инструмент лучше приобрести говоря уже о простом человеке, который просто хочет себе домой инструмент, на котором он будет играть. И действительно, ценовая политика синтезаторов начинается в районе 6 тысяч, заканчивая 100 тысяч и выше. И в чем разница, не все понимают. Я не могу донести до клиентов, что принципиальная разница у инструмента за 50 тысяч за 100 в том, что они просто звучат... По-разному. У них просто большие библиотеки звуков. У одного инструмента активная клавиатура, у другого инструмента пассивная клавиатура, у другого инструмента огромная библиотека звуков, у другого поменьше. Очень большое разнообразие инструментов, которое сбивает с толку, и порой даже мне сложно определиться, какой инструмент лучше, а какой хуже. Это и есть. Один из минусов выбора синтезатора. И вот мы подобрались к главному минусу синтезатор по сравнению с цифровым фортепиано, в котором синтезатор всегда проиграет. Если вы человек, который занимается живом инструменте и садитесь за синтезатор, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, отстойная у него клавиатура, она очень легкая, она неестественная, она пластиковая и с пружинами. У цифрового фортепиана, у живого она тяжелая, она приятная, она отдает усилия, она отвечает на мои нажатия и так далее. У синтезатора же просто пластиковая клавиатура с пружиной, которая не никак не отвечает ни естественностью не передает никакой живости и эмоциональности. Она пластиковая, мертвая, искусственная. И все, что ее объединяет с фортепиано, это просто внешний вид. Запомните это и учтите это при выборе инструмента. Итак, наше ток-шоу подходит к концу, и сейчас мы разберем наших конкурсантов и поговорим о каждом из них. Первый наш конкурсант да. — это дешевые да. синтезаторы для детей с пассивной клавиатурой с уменьшенным размером, и которые звучат... так себе плюс этого синтезатора в том что это позволит вашему ребенку прикоснуться к миру музыки а также увлечь его и возможно он заинтересуется чем-то поинтереснее и захочет пойти в музыкальную школу также плюсом этого инструмента можно выделить то что он стоит относительно небольших денег что позволит вам без серьезных вложений познакомить ребенка с миром музыки по моему личному мнению этот синтезатор больше игрушка чем музыкальный инструмент и я рекомендую присмотреться к тому о чем я скажу далее следующая категория это полноразмерные синтезаторы но с пассивной клавиатурой тоже а я напоминаю что Пассивная клавиатура — это клавиатура, которая не отвечает на степень нажатия. И как бы сильно я ни нажимал, звук будет всегда одинаковой громкости. Такой инструмент подойдет для тренировки слуха, занятием сольфеджио, либо распевок. Но опять же, из-за своей пассивной клавиатуры, которая звучит ну, очень неестественно, это разрушает восприятие звука у ребенка и мешает ему развиваться в сторону динамического. Потому что... Это неестественное звучание. Фортепиано так не звучит. Следующий участник нашего инфернального шоу о синтезаторах и цифровых фортепиано это синтезатор с активной клавиатурой, который уже стоит рассматривать покупки. Это первая рекомендация от меня за этот выпуск. Спасибо, Боже, что мы можем себе приобрести. Этот инструмент позволит вам как заниматься на инструменте, но ну, если вы не учитесь на фортепиано. Это вам позволяет изучать сольфеджио, вам позволяет развивать динамический и слуховой аппарат ваш. В этом инструменте уже активная клавиатура, которая отвечает на силу моего нажатия. И если я нажму слабо, то будет звучать тихо. если я нажму сильно, то будет звучать громко. Это и есть то, ради чего мы играем на фортепиано. Собственно, почему фортепиано называется так? Потому что у него есть слово форте и есть слово пиано. Громко и тихо. И когда появилось фортепиано, оно полюбилось людям как раз таки тем, что можно играть громко и тихо. Можно играть громко. И тихо. До этого этого невозможно было сделать на клавесинах и клавикордах, которые существовали ранее. Я бы рекомендовал этот синтезатор к покупке тем, кто занимается сольфеджио, но не ученикам отделения фортепиано. Также я бы рекомендовал тем, кто выступает, потому что они достаточно компактные, их достаточно легко перемещать, но при этом у них есть все функции, есть все интерфейсы. Можно подключать его как MIDI-клавиатуру к компьютеру, можно подключать его к мекшерному пульту, что позволит играть на больших площадках и так далее. Отличный вариант для домашнего и использования. Но лучшее впереди. Это у нас синтезатор с активной клавиатурой, который стоит дороже 20 тысяч. И обусловлено это тем, что у него много звуков, у него отличные динамики для дома и отличное количество звуков для разнообразных задач. Он подойдет для композиторов, для тех, кто пишет песни и аранжирует их. Потому что просто классные инструменты, которые можно приобрести как для дома, так и для сценического обучения. Такие инструменты подойдут для занятий с эфеджи, для сочинения музыки, для развития слуха и так далее. Но, опять же повторюсь, такие инструменты не подойдут для того, чтобы заниматься на фортепиано. Для фортепиано есть фортепиано, а это синтезатор. А сейчас у нас горяченькое в нашем меню. Это рабочие аранжировочные станции, которые стоят от 50 до 100, до 150 и так далее тысяч рублей. Но эта цена оправдана тем, что у них содержится нереальное количество тембров нереального качества. Он подойдет для развития слуха, для изучения сольфеджио. Подойдет для сценической деятельности, потому что у него есть контроллеры, которые позволяют изменять звук во время игры. Подойдут для студийной сессии, потому что у него огромное количество библиотек, и вам не нужны никакие плагины. Вы просто загружаете звуки напрямую с вашего синтезатора и радуетесь жизни. Главным недостатком, к сожалению, является цена. Ну, тут нечего поделать. За качественные инструменты нужно платить. Ну, наконец-то мы добрались с вами до самого главного, до цифровых фортепиано. Ну а тут я вас обманул, потому что сейчас у нас будет цифровое фортепиано с синтезаторной клавиатурой. Да, такое существует на рынке, я, к сожалению, не понимаю для чего, но сейчас попытаюсь вместе с вами это разобрать. Собственно, перед нами цифровое фортепиано с синтезаторной клавиатурой, как бы это парадоксально ни звучало, ведь самое главное, что отличает фортепиано от синтезатора, это его клавиатура. По сути, перед нами синтезатор без автоаккомпанемента, без огромного количества тембров. Я бы рекомендовал такой инструмент для тех, кто не хочет запариваться с синтезатором, но он не готов приобретать цифровую фортепиано в силу его стоимости. Ничего не отвлекает от интерфейса: две кнопки 10 звуков — это все, что нужно для занятия сафеджо либо развития слуха. Ну, собственно, ничего особенного мы от него и не ждем. Ну что, наконец-то мы добрались с вами до цифровой фортепиано. Сейчас я вам про них расскажу. Слушайте внимательно и получайте удовольствие. Запомните, самым главным отличием цифрового фортепиано от синтезатора является наличие 88-клавишной клавиатуры. Это главное отличие фортепиано синтезатора. Не просто клавиатуры, а клавиатуры с молоточковым механизмом взвешенного типа, при нажатии на которую вы будете чувствовать отдачу. Послушайте. Синтезаторная клавиатура нажимается очень легко, а клавиатура фортепиана нажимается с усилием. Перед нами бюджетная фортепиана, которая подойдет как для игры на фортепиано так и для занятий с так и для сценической и студийной деятельности. Единственный минус его — это отсутствие огромного количества тембров и автоаккомпанемента. Ну, наконец-то, перед нами корпусное цифровое фортепиано. Это венец творения цифровых технологий в плане фортепианостроения, и сейчас я расскажу вам почему. Такие инструменты подойдут как для домашней игры на фортепиано, так и для сценической. Такой инструмент можно установить даже в концертный зал. Вот настолько он качественный и громкий. Корпусные цифровые фортепиано стартуют в среднем в районе 60 тысяч, и стоимость их может доходить до 200 либо 300 в зависимости от модели и конфигурации. Собственно, чем естественнее звучит фортепиано, тем оно дороже, и это обусловлено следующими факторами. Во-первых, в дорогих инструментах установлена деревянная клавиатура, а в бюджетных установлена пластиковая клавиатура. И ощущения абсолютно разные при игре на деревянной клавиатуре и на пластиковой. Опять же, рекомендую прийти в магазин Rock'n'Roll и самостоятельно потрогать деревянную клавиатуру цифрового фортепиано и пластиковую. У более дорогих инструментов установлены более мощные динамики. И действительно, это тоже влияет на восприятие и на естественность. У портативных цифровых фортепиано маленькие динамики. Они не воспроизводят те частоты, которые воспроизводит живое фортепиано. Из-за маленьких динамиков у нас может быть недостаточно басов или недостаточно верха. Все это обусловлено тем, что производитель пытается сделать максимально дешевый инструмент. У дорогих же инструментов производитель не экономит на составляющих, и а значит на звуке, и это сказывается на качестве и восприятии этого инструмента. Плюс ко всему у дорогих инструментов используются самые современные технологии, струнные демпферные резонансы, которые сделают звучание максимально естественным, если вы возьмете какой-нибудь... Сильвиана либо Клавино от Ямаха, то вы не услышите разницы между цифровым и живым инструментом. Это обусловлено тем, что в цифровом фортепиано сымитированы все шумы, которые воспроизводит живой инструмент. Шум деки, шум педали, шум демпферов и так далее, резонансы и все такое. Потому что инструмент звучит целиком, когда мы на нем играем. И цифровое фортепиано с успехом повторяет это звучание. И это супер. Собственно, вот и закончилась наше ток-шоу о противостоянии синтезатора и цифрового фортепиано. Какие-то выводы мы сделали с вами, мы определились для кого, какие инструменты нужны. Я надеюсь, что мы определились, потому что это сложно достаточно выбрать себе инструмент, особенно первый. И если вы только начинаете, то я рекомендую вам лично прийти в магазин, послушать все инструменты и сделать свой выбор. Благо магазин Rock'n'Roll дает вам такую возможность, ведь у нас в наличии есть все инструменты. Синтезаторы бюджетные и дорогие, корпусные цифровые фортепиано и портативные. И все это вы можете прийти, послушать в нашем магазине по адресу город Красноярск, взлетная 10. С вами был Кирилл, магазин Rock'n'Roll. Всем до новых встреч. Пока.